Адвокат арестованного сенатора Рауфа Арашукова опровергла его слова о плохом владении русским языком и просьбу предоставить переводчика. Анна Стави ЦК написала в Facebook, что член Феда понимает речь, и следователь отметил это в протоколе допроса. Снимок документа юрист прикрепила к посту. На самом деле Арашуков не просил предоставить переводчика, напротив, заявил следователю о том, что в переводчике не нуждается. Переводчика навязал сам следователь. Отметила она. Как пояснила адвокат, сенатор в суде заявлял, что ему непонятно обвинение, и он его не признает, передает РБК. Кроме того, Арашуков воспользовался правом не давать показания, но о владении языком не говорил. Авицея добавила, что слухи о шести классах образования Арашукова – неправда. По ее данным, он закончил Ставропольский государственный университет. Ранее Арашуков пожаловался на отсутствие горячей воды в камере и на то, что его посадили с осужденным за терроризм. Члена Совфеда задержали на заседании Верхней Палаты парламента 30 января. Он обвиняется в организации двух убийств и преступного сообщества. Позже задержали его отца, советника гендиректора компании «Газпром Межрегион Газ Рауля Арашукова.